Yeah, nice, eh? Видно Мадриде такого нет. Друзья, всем привет! Многие, наверное, услышали шум моря, Сзади меня море. Мы приехали на морюшка и приехали, наверное, многие из вас догадаются, куда мы приехали в Бенедор, Там, где мы были с Сережей. Два с половиной года назад привезли детей сюда. Четыре часа езды. Сегодня, правда, погода не балует. Солнца нет, тучи. Хотя обещали, и сейчас мы смотрим по прогнозу, солнце. А завтра дождь по идее. Но Мы когда сюда заехали в этот город, все дороги мокрые. Мы понимаем, что дождь прошел. Песочек влажный, волны. И... Конечно, хотелось немножко другого, хотелось штиля, хотелось яркого солнца, но все равно очень приятно вернуться в это место. Вы знаете, какая разница с воздухом, здесь такая влажность. Мы только вышли с машины, все, футболка, штаны, все мокрое стало. Это что, это такая духота-духота, несмотря на то, что нет солнышка, очень-очень душно. Сейчас вам покажу красоту. Вот ориентир. Вот видите, вот этот дом в виде вот этого, я не знаю, как то кристалл. Вот мы прямо напротив него. Хотела я на кругу поплавать, но, видимо, не судьба. С такими волнами. Я купила себе специально отдельно круг для себя, большой, чтобы можно попой сесть и кайфовать, но... Ракушку? Шумит море, Сережа с мальчишками замок строит бассейн копают, мальчики так немного с опаской относятся к волнам, это их первые, можно сказать, вот такие вот серьезные волны, не ожидали, конечно, присматриваются к ним, но я стараюсь следить, чтобы мало ли что все-таки, но во всем есть свои прелести. от ракушки. Мамочка, знаешь, да, что я хотела сказать? Да, тут ракушек у меня насобирали. Сегодня сложно их собирать, потому что полны большие. Мамочка, бассейн. бассейн. бассейн. Море делаете? Мама, да. Красивый цвет воды. А кого мы тут закопали в песке? Давай, влазь. О! Молодец. Сразу водички. Смотрите, какие полицейские по пляжу ездят. Прикольно. Я такого не видела еще. Кто заметил, ставьте пальчики вверх. Какие вам больше нравятся? Голубые или желтые? Пишите в комментариях. Да. Я, конечно, за голубые больше, потому что в желтых немного разочаровалась. Они почему-то ну, почти просвещаются, когда он выходит с воды. Ну ничего, здесь это допустимо. Нет, никакой не Нормально. Да. О, молодец, заходит. Давай. Пойдем, Маркела, остановим. А мой ребенок на голове стоит. Да, еще вот один подошел. Сейчас, он тоже возьмет. Давай. Бежит, бежит. Давай, давай, иди к нам. Ренатик, один круг лучше. Вот так вот. За тобой волна бежит. я наконец. Янечек, одень круг тоже. Побеги круг один. Круг возьми. так устали. Это, конечно, усталость приятная. Сейчас походим, погуляем, покушаем где-то. Марк говорит, мама, я не хочу уезжать, Ренат, я хочу еще поплавать. А Ян уже капризничал, потому что очень хотел спать. Он устал, он очень устал. Вот мы как приехали, вот ребенок просто... Бегал без останов. Конечно, уже сил нет, но сейчас Марк с Сережей одеваются, а мы поехали, взяла Яна, он уже спит, привезли коляску, и поехали, нашли тень. Здесь такое дерево большое, не знаю, что это из-за что дерево? Но тут прохлада. И сидим, пока отдыхаем. И сейчас дождемся Сереже, пойдем покушаем, а дальше решим, что делать. В принципе, ехать 4 часа достаточно быстро, вот реально быстро по таким дорогам. сейчас почувствовала, я вижу, как крюк, я очень сильно гордость. Надо как-то следить, но сил нет, следить, честно говоря. Когда трое детей, ты все время вот таким крючком ходишь и даже забываешь выпрямиться. Море очень тепло. Я давно не плавала в таком теплом море. Не знаю, сколько градусов, нигде тут не увидела ничего, чтобы где-то были какие-то обозначения. Но реально теплое вот тот случай, когда не хочется выходить. Но волны. Я сначала расстроилась, когда мы приехали, потому что ну, мы круги взяли с собой. И... Хотелось просто, знаете, так покиснуть в воде. Но спустя какое-то время мы поняли, что и в этом есть тоже свои прелести. Дети кайфанули. Они уже сначала боялись таких волн, потому что они их никогда не видели. Мы когда в Турцию ездили в Египет, там не было таких волн. Они растормозились уже по второй половине дня и начали уже чувствовать, как эта волна перепрыгнуть, как ловить ее. и Уже перестали бояться, потому что сначала боялись. набережной. Смотрите, мы такое место все-таки хорошее выбрали. нас там практически нет людей на фоне вот, вот этого большого количества. Здесь очень много, а впереди посмотрите, сколько людей. Обалдеть можно. Просто можно обалдеть. А знаете, почему здесь много людей? Здесь залив, здесь практически нет волн. Хотя там вдалеке вроде есть волны. Но вот это вот скопление людей, я думаю из-за того, что все тем надежде, что здесь волн меньше. но ну, это ужас. Мы, кстати, в хорошем месте таком сегодня расположились. Смотрите, ближе подошли сколько зонтиков. Но ну, здесь и шезлонгов много. Вот, кстати, они стоят. Я не знаю, какая цена. Но то, что я заметила, очень многие сюда приходят со своими такими раскладными, знаете, для пикника, и многие сидят на этих тульчиках. Думаю, удобно. Ой, сколько людей води Не, но ну так я не очень люблю, когда такого количества слишком много. Мне Серёжа говорит, увидел табличку. 6 евро шезлон и 6 евро зонтик такой стоит. Вот. Необычно. Бассейн для голубей. Они тут и купаются. Смотрите, сколько их много. Покажу такой необычный отель. Смотрите, с каждого номера на Но это, на первом этаже, бассейн. Люди плавают как-то необычно. Это, наверное, какие-то такие vip номера на матрасики. Ну, правильно, что тут к морю идти? Вот оно напротив. И, конечно же, традиционно нужно сыграть в лотерейку обязательно. Нужно что-то купить, какой-то билетик. Нельзя проходить мимо. Вот еще пара подошла. Очередь-то увеличивается. Да, чего только за этот день не было. Да, да. Нам еще минут три Тридцать, да, наверное? То да. очень быстрым шагом промокнем. Пойду, быстро. Да? Давайте, ручки Давайте у нас в нет. Донтик да. типа, у нас есть. Очень большой, но он в машине. Да. Чуть-чуть да. мы не успели. Посмотрите, да, какой это, это не грозовой, это облажность. Он, он перелезает на планете никакого. Ага. Вот это да. Молодец, Встрячься. Встрячься. мы встретимся. Встрячься. Ага. Сколько нам идти? Ну, я предлагаю вот так вдоль, там, где мы можем под навесиками перебежать. Бегом-бегом. Навесиками там люди сидят, кушают. А, вон, а как? пошел между столами. Ну, как? А что делать? Надо потихоньку двигаться. Это